Так. не ну, почти прилетел. ибо бы этого сантимонстра. Давайте. Еще чуть-чуть. А что, сентимонстр, что ли? В... Коропас, ты что на него щит поставил? О -о -о -о. Не ничего страшного. Слышь, как я тебя задвинул и приземлил. то не... Да, я как снег в мае, понимаешь? снега падаю и чего вот я у... точно как снег мой май... а, здравствуй, здравствуйте мистер бакс здравствуйте снег ты не я... кто, -кто? Я... кто, -кто? Да, подожди Хватит. не берите да стойте я, я с миром я нашел камень чудес павлины и камень чудес мотылька ты украл у бражника да можно и так сказать там, не так не у меня было так украли салат ох... ох... ох... ох... Вот такой вот открыла нет. я такой подошел забрал и ушел и он. Вот. Вот Я, правда, не успела увидеть, кто она, потому что я начал бежать, как перепуганный. Вот. О, хотя буздоров будь здоров, бы сказали. Вы. Будь здоров, пора изгнать а, а ты там не хочешь отдать ли мне эти камни да, чудес? Да, пойдем, пойдем я тебе его отдам. Так, пойдемте. Лично а забыть быть а концер... концер... а вообще, концер... Концер... Я концер... думаю, что нам концер... надо вот это разбираться. Ну, пойдем. Это, что там, тысяч, там 30 тысяч рублей мне не полагается за то что я да, так давай да. я ну, тебе по телевизору я... покажу перо дам да так, сейчас, я сейчас подожди скидывай вот сейчас давай давай давай да я что, приболел заболел? да приболел ну, немного так. вот спасибо все, а, свободен. Жду, жду себя в mm -hmm. А нет, не надо. Потом она придет, ко мне убьет. Мне очень не надо. Все, я не, не буду показывать, кто это, потому что должна быть личность твоей тоже скрыта, чтобы тебя там не обрыгали. Там идешь на улицу, тебя раз... Ладно. Да. Возьмут и обрыгают. А вдруг они там ели. Неважно, что... А, да, о, привет. Так. А? Мистер Бак, мы слышали звуки работы. Кого из вас сорвал? Никого не рвала. так, Банник, себе важные задача. Ты же знаешь, ты же знаешь все личности, да? Паучок. Что? Что так все личности, кроме чьих? Все личности Банник знает все личности, кроме моей, и и все, а, а, а Господа ты Господа. ничего не сможешь сделать. А ты не сможешь стереть ему память. Задал... У меня комбинация. Зай... Дам... меня бить. Слушай, я ведь у тебя Ему-то очень Феликс. Так. Забери тех, кто не присутствует сегодня, ну, сейчас. По них слушай меня сюда. Кто, те, кто не присутствует сейчас, забери у них камни чудес, и отдашь мне на крыше Дриана. Адриана. Те, Мы, кто, я, сейчас... Зачем чудес? те зачем? кто сейчас, я сам заберу. Я заберу. Э, так, я ты адам... первый, пойдем в дом. Мне свой тоже потом. Э, Нет, спроси. тебе нет. А что че, за чей банник а Иди я да. к другим. Ну, Вы не, не что те, Баникс кто это, есть. Баникс это путешественник по времени. Не те, кто есть. Я у, у троих да. этих сам заберу, а ты там у пчелы. У троих? Может, ты имел в виду двоих? Так, все а, сюда. Не так, не так, так, первый. Так, ты уйди. Ты, ты где? Тоже, Пойдем. Я, И трансформируйся. Так. Ладно, фикс, я от тебя. И через верх выходим. Так, все, через верх, надеюсь, вышел. Так, пойдем. И потом пожалеешь. Можно я не пойду? Идешь, потому что бражника нет, и толк вам нужны там камни чудес, из а него нет, все, мы его победили. Перевоплощение. Понимаешь? Зачем тогда он? Лонг, лонг, лонг. ребята. Вам не нужны камни, камни чудес. чудес. Я попытаюсь спросить, горы, видите, Парапасик, пойдем. О, ну что, снег? Я тебя отрекаюсь. Давай. Я кролику что-то не доверяю. А ты, а ты мистер Баку доверяешь? Так, и... Так, Под... кролик нет, наверх. Я тоже мой. не доверяю. Я. я буду ждать отряда в его комнате. Mm -hmm. Так, ты принес... Вот, собрал. Мясо нас есть. Все, спасибо. Не надо будет идти сейчас. Ладно. Информация. Было бы не может, я, может, я приеду. Погоди, откуда ты сейчас пришел? Я, с базы. Да. С базы. Ты Там с мистер Баком, как я понимаю, разговаривал. Да. А то я, я думал, почему туда, почему там туда зашел, мистер Бак, и вышел. Ты ладно. Как я понимаю. Он зашел ты через ты... другой вход, не через который... Да. Ну, я понял. Все. Ну, а, талисман, туда да. давать. Я, значит, тут так. буду бежать. А у кролика почему не заберешь? Потому что. <смех> да, Это получается все конец. Мы победили. Спустя тысячу лет. Да. Не понял. <смех> что, а разве у кого-то. Что тебя напрягает? Почему? Одно создание белое знает личность мою. М? Так, это в мусорку а? она будет выкинуть. Ты мне объяснишь? Нет. Почему тут мыши нету? Лошади. Она у меня, а не у меня эти талисманы. Так, зачем, если уже не нужно, мы видели его. Ладно. Так, чё? Я все равно задаюсь вопросом. Зачем тебе камень лошади? Ты задался другим вопросом: почему белое задание да. знает твою личность? Да, это первый вопрос. Он так знает и знает, он же Баникс. Мне не нравится Ой, то, что он не знает личность жука. Не У -у -у. знает личность жука, но знает твою личность. Ой, не твою, мою не личность. Это... Почему-то однажды логика. Здесь, здесь прослушает. Да, вроде нет. Там показалось. что-то что на улице говорят. Ну на улице разговаривает. Так, я я сказал. Так успел, все, я он... тоже сказал. Ты не сможешь, он я... просто я... банник закроет Нору. Надо мне на... ему позвонить, на... сказать, на... чтобы на... он на... Нору. нору закрыл, чтобы он закрыл Нору и чтобы туда никто не, смел, не смог зайти и все. Хорошо. Ну я тебе это припомню все. А попроси меня. Припом... Попроси меня а вот еще. Припомню. Попроси еще у меня. Попроси у меня помощи. Вот я тебе тоже скажу. Так, а второй пошел. вопрос что-то ушел. Все, ничего, ты заверши разговор, если бы не хотел сидеть. Ну я и убью. пошел, козел. Так, все, я спать. Так, объявим. Объявим в телевидении то, что бражник побежден. Тру-ту-ту-ра-та-тэ-р, Так, все. Так... У меня тут показался Леди Блок, свой, потому что уже смысл, потому что праздник победили, потому что я уже покажу. Кот. О, курточка Хлои. праздника Разник, победили. <связывая> Йо, боже мой. Ш... Ты хочешь, чтобы у меня пока. сердце становилось? Да, ну пока, я ухожу до себя. Куда? Ну, победили мы, резались, с и вот это все. Камень чудес теперь у тебя, зачем здесь, в городе, я? Я поеду к и Скоро вернусь. Все, пока. А что там у Маджистии? Ну, то есть, она уже не Маджистия, но все-таки А у нее там скалероз проснулся. Нужно ей на старость на, старость, на старость лет помочь. Все пока. А, а я пойду шкатулку зарезервирую. Где? В банке? Ну, конечно, сейчас пойду скажу. Вот мне надо. В ячейку засуньте. Нет, мне кое-что надо сейчас, поэтому я сейчас пойду. Так ладно пока. Не будем телепортироваться, кто а то вдруг... Нет, я лучше... Бежать. Как мистер Бак пойду, только надо... Там никто не видел? мою лично. тики давай! О, здравствуйте. Чё, здравствуйте. Как вам? Мы победили Бражника, все классно. Да, здравствуйте, до свидания. Ты че, офигел? Быдло. Победили-победили, к нам пришли. Должны быть вот счастливы. Вот не, ну молодцы, то, что Ура! победили, это не... теперь не будут. Ну, да. Так мне надо вот в этот дом. А я Леди Бог, видно, уже а? перестану снимать. Почему я же буду появляться? Снимай. Ну да, но только э, большинство Леди Бога у меня тут производили всякие пропустили ну Мона... э, монашника. Что Потому... так. вот такое? Кот открой! Это цвет ломаю. Вот, открой. И Не надо Нет. вот сюда. Вот я тебя сейчас, э, двери замаю тут. Ну, беги. Так. Не надо куда? Не надо вот сюда. А! Спасите. Так. А! Нет, стоп, стоп. Так, супер шанс. У нас тут вот, вот эта яблочка. Так. Спасибо, поводу я, выиграю. Хм. я Э, Нет, так придумать. не считается. Хотя... Ты, ты ходящая мишень. Так. Вот она так. Ты закрыл. Так, открыть надо. Сами то катку будет зарубаться. как тут открывает. Священные морские огурцы. А -а -а. Ай, блин. как тут прям... открыть. О. Ах. Так, теперь берем из катулки. ставим ее сюда. И берем вот так. Нет. Вот так. Нет, вот так. Так. Сюда. Нет, тут. Да, вот так. Вот. А теперь сюда. И... Всё здесь. Так, и теперь сюда. Вот. И шкатулку прячем. Вот. Все. Можно уходить. Так. Да. Так, чтобы... Ага. Так, мы возьмем... Ладно, это не могу. Ай! Все. Детрансформация. Пойду прогуляюсь. Вечерком они там что-то на балконах сидят. О, здорово! Я на балконе у себя. О, Адриан, здорово! А тебе